Ребята, всем привет! Сегодня я решу для вас задание по геометрической прогрессии. Итак, это геометрическая прогрессия задана условием bn равно 160 умножить на 3 в степени n. Найдите сумму первых ее четырех членов. Итак, просят найти по задачу сумму первых четырех ее членов. Формула суммы геометрической прогрессии выглядит так. q в степени n минус 1 умножить на b1 деленная на q минус 1. Эта формула меня не особо вдохновляет, поэтому я рекомендую вам просчитать все-таки с 1 по четвертый член, используя эту формулу. То есть вам надо просто, если вы считаете первый член, подставить под эту формулу единицу. Если вы считаете второй член прогрессии, подставить двоечку вместо n. Если вы считаете третий, подставить троечку вместо n. И также посчитать четвертый член геометрической прогрессии. Я максимально стараюсь все упрощать. Здесь мы с вами просто напишем 160 умноженное на 3. Здесь 160 умноженное на 9. Здесь 163 в кубике – 27. А здесь 160 умножить на 27 умножить на 3 – 81. Сейчас я запишу эти 4 члена геометрической прогрессии в строчку. Итак, для того, чтобы посчитать сумму первых четырех членов геометрической прогрессии, не обязательно использовать формулу. В принципе, вы можете сложить все четыре члена геометрической прогрессии, которые вы посчитали с помощью этой волшебной формулы. Итак, я все до сих пор и не умножила. Почему? Потому что я сейчас использую одно волшебное свойство, которое вы проходили в шестом классе. Вам не показалось подозрительным, что в каждом члене геометрической прогрессии есть число 160. Почему бы нам не вытащить число 160 и не умножить на скобочку, в которой будут сложены все множители, которые остались без числа 160? Хочу заметить, что нам подбирают так задание, что можно даже пары так скоординировать, чтобы получить круглые красивые цифры. 3 плюс 27 будет 30. 9 плюс 81 будет 90. 90 плюс 30 – 120. 120. И нам просто останется 160 умножить на 120. Поздравляю! Мы решили быстрое задание на геометрическую прогрессию.